Начиная с момента основания, корпорация Фуху неуклонно следует основной миссии – распространить культуру Яншен, сделать всех людей здоровыми и счастливыми. Ради достижения главной цели – стать предприятием номер один в мировой индустрии здоровья. Сегодня корпорация Фуху с гордостью представляет абсолютно новый физиотерапевтический продукт. Энергетический бальзам Фохоу, в котором идеально сочетаются традиционные рецепты восточной медицины и современные квантовые технологии. Рецепт энергетического бальзама Фохоу разработан выдающимся мастером традиционной китайской медицины, специалистом мирового уровня, академиком Тан Юджи. В его состав входят элеутерокок колючий. Эвкомия вязолистная, лягустикум сычуанский, дудник китайский, корица китайская, куркума и другие ценные лекарственные компоненты традиционной китайской медицины. Благодаря разработкам выдающегося специалиста в области квантовых технологий профессора Джан Цзэхэн удалось экстрагировать активные компоненты лекарственных растений, добиться их моментального проникновения в кожу и мгновенного воздействия на очаг заболевания. Болевания. Международные сертификаты и результаты клинических испытаний доказывают, что энергетический бальзам ФОХО быстро и эффективно очищает меридианы, улучшает кровообращение и устраняет застои крови, выводит из организма токсины, укрепляет почки, улучшает микроциркуляцию, ускоряет метаболизм, повышает иммунитет, восстанавливает жизненные силы и энергию. При заболеваниях шейного отдела позвоночника, воспалениях плечевого сустава, болях в пояснице и ногах нанесите бальзам на проблемный участок и уже через 10 минут вы почувствуете значительное облегчение. Регулярное использование бальзама навсегда избавит вас от боли. Энергетический бальзам ФОХУ одинаково эффективен при хронических и острых заболеваниях, дает быстрый и ощутимый результат при внезапной простуде, головной боли и переутомлении организма. В продукте идеально сочетаются древние знания восточной медицины о меридианах и современные квантовые технологии. Активные компоненты бальзама мгновенно проникают в кожу и воздействуют на биологически активные точки. Это быстрый способ избавиться от боли без таблеток и уколов. Длительное использование бальзама позволяет замедлить процессы старения, улучшить проходимость меридианов, избавиться от лишнего веса и получить много других удивительных результатов. Отличительные преимущества энергетического бальзама «ФОХОУ» это тщательный отбор исходного сырья, высокое качество, очевидный эффект, передовые технологии. Преимущества энергетического бальзама «ФОХОУ» Абсолютная безопасность, отсутствие побочных эффектов, наружное использование, отсутствие токсичных и вредных компонентов, быстрый результат, избавление от боли за 10 минут, чистота, отсутствие запаха и следов на одежде, удобство использования в любом месте, в любое время, воздействие на причину боли, мощный эффект после первого использования, незаменимый помощник для всей семьи.